Всем привет, с вами Оля, и сегодня я снимаю второй выпуск рубрики "Суд для поэтов». И сегодня я хочу вам рассказать, как сделать кровать и стол для них. Для этого мне понадобится картон. У меня здесь только черный и белый. Сейчас ну, могу взять и другие цвета, то есть у меня пачки. Да. Короче, картон. Ножницы, само собой, простой карандаш, э, клей и скотч. Я его забыла приготовить. Вообще удобнее будет маленький, но у меня нет маленького, поэтому буду использовать большой, мне с большим даже удобнее. Ну, в общем, вот то, что нам понадобится. И, кстати, моя таксица, на которой мы это все будем примерять, точнее, испытывать. Подопытный кролик, так скажем. Начинаем! Кровать я решила сделать беленькую. Самый белый картон, который есть. И на нем с помощью линейки, все нам еще понадобится, я вырезаю прямоугольник. Ну, так вот. Просто черчу какой-нибудь прямоугольник. И главное, чтобы он был ровный, а то кровать будет кривая. Это не очень круто смотрится. И я вырезаю. Просто ножницами по контуру ничего тут естественного нет. Вот так я сделала чуть его поуже, потому что кровать нужна мне поуже. И я немного сейчас скруглю кончики, чтобы они не колоть потому что я уже сейчас укололась. Вот такая у меня кровать. Достаточно симпатичная и в первый раз ровная. А у меня опять же нет, так как... Нету у меня простов пока. И для телефона у меня уже есть образец. Вот то, что мы делали с вами в прошлом уроке. Такой лаповский телефон. И у меня достаточно хорошо получился знак Apple. Вот. И то есть это типа матраса. Теперь нам нужно сделать для нее ножки. Вот. И сейчас я решила ножки сделать из черного картона. Как я их делаю? Делаю я их с помощью прямоугольников. Так, ну давайте с ровной стороны будем делать. Я просто отмеряю треугольничек и черчу вот так. И теперь надо его вырезать. Это у меня даже какой-то квадрат получается, Ничего, это как-то не неприцепиально. Теперь я сматываю его в трубочку, там, в треугольниче, как, например, у меня получилось. Ну, в общем, это у вас, надеюсь, получится лучше, чем у меня. Вот. У меня даже квадратик получился, аллилуйя. И... Отрезаю кусочек скотча и скрепляю ее. И так мне нужно сделать четыре ножки. Вот я отрезала кусочек скотча и беру свою ножку будущую. И просто вот так беру котек. Подождите. Камня квадратная ножка Итак, мне нужно сделать еще таких три штучки но как, кстати чтобы не было сильно видно скотч конечно его будет видно так передайте чтобы воздух исчез отсюда. Вот. такая ножка делаем таких еще три штучки вот такие у меня получились ножки вот смотрите четыре ну если они у вас получились разные по толщине например как у меня одна, три почти одинаковые, другая вообще тоненькая то это вообще без разницы. Теперь я беру маленький кусочек скотча, достаточно маленький. Пока для меня это маленький. Позвольте с тем, сколько я отрезала на фенечки. Когда плела их. И прикрепляю это все дело к кровати. Главное держать, чтобы ножка не отвалилась. Вот. Теперь я делаю вот в этом скотче небольшие надрезики. И кладу их... А, ножка. Здесь благополучно здесь только вот чтобы вот эта вот штука не торчала и вот здесь тоже надо подрезать ну вот так ножка и надо чтобы она вообще не шталась то есть еще на, на один кусочек кстати, вот, если у вас ножки, так, как у меня, получились вот с одной стороны поуже, другой пошире, делайте вот, чтобы стоячей стороной, где пошире. И, кстати, если вам лень делать таким способом, то есть я только одну ножку сейчас прилепила, то делайте вот таким. Например, вот, делай, возьмите, приклейте к столу и делайте несколько надрезов. Я сделаю, чтобы было 4 части. То есть три надреза и снимайте. Приклейте к ножке. Вот. Как бы сейчас делайте. Вот у меня один отвалился, но это как бы не очень плохо, так сказать. Сделайте еще два верхних надреза, чтобы обмотать ножку. И вот так прилепляйте. Вот то, что у вас отвалилось, то есть даже это хорошо можно сказать. То прилепите на часть, которая как бы еще болтается, и обрежьте лишнее, чтобы контур кровати был ровным. Это можно делать так и стол, то есть. Но я можно сказать, покажу в этом видео два способа, как делать стол. То есть и две ножки можно уже прилеплять, оставшиеся, чтобы у нас кровать нормально стояла. Вот я сделала, наконец-то, ножки. Извините, секунду. Беру весь мусор, потому что у меня мусора достаточно много накопилось. Вот. Сейчас это не очень красиво, но сейчас это будет все же красиво. Теперь я беру тоже черный картон и вырезаю из него прямоугольничек такой. Ну, сами поймите, что это будет. Извините, у меня просто окно в комнате открыто. Не обязательно на всю длину кровати, вот я, например, хочу, чтобы было не на всю. Вот так. Вырезаю второй точно такой же, чтобы склеить их вместе и было двухсторонний. Вот. Я для этого просто обвожу этот. Извините, вам не видно, потому что у меня стол уже и так вырезали. Вырезаю его. ровнее, вот. вот, и мажу клеем, что пока высохнет, а потом можно уже будет отредактировать неразовцы, если вы будете их отредактировать, так скажем, раньше, то у вас все поедет в сторону и вообще будет все криво-криво-криво, вот, и у меня получилась вот такая вот штука, черная со всех сторон. У меня, то есть, кровать сама белая, а все остальное черное. То есть, ножки вот такие. Приклеиваю скотчем вот сюда, это будет спинка нашей кроватки. Вот такая у меня кроватка, только осталось ее оформить. Для этого мне понадобится ткань, и все. Я взяла вот такую няшненькую ткань, и теперь я буду ее резать. Сейчас беру всякие мусор. Вот. Беру линейку, и на этот раз мне уже понадобится ручка. Из этой ткани мне нужно вырезать два прямоугольника, один, один меньше другого, чуть-чуть поменьше. Ну, можно два одинаковых. Я, например, выдержу два одинаковых. Вот, 9 сантиметров будет примерно. больше нашей кровати. Так. Ну, то есть главное сделать контур. Еще. То есть если я вот эту палку не дорисовала, то я могу. Рисовать. И мне нужно вырезать два таких. Вот я их вырезала, и теперь мы стелим их на нашу кровать. Один вниз. Можно еще сделать подушку, но подушку я сделаю позже. Об этом у меня даже будет, наверное, урок. И один вот так по горизонтали. Просто с одеялом. И теперь мы будем туда по этому. уже я положу вот этого, потому что с ней легче немножко. И накрываю, конечно, на накрывашку, как-то, в общем, вот так и вот и столик я вам сейчас расскажу, как делать способ, по которому я делаю этот стол, настолько банальный, что я не буду даже его показывать. То есть вырезаем ленточку из бумаги или картона и склеиваю ее скотчем, или скрепляю стопли. И на нее кладу форму стола, то есть круг у меня, например, и все. Такой стол. Еще есть один способ, там, короче, нужно вырезать прямоугольник, Я... мне лень. То есть он тоже банальный. Беру, например, такую теню, сгибаю, как Эмо первое, и он стоит. Вот еще. Ну, как бы больше ничего такого сверхъестественного нет. Всем привет! О, господи. Привет, заела. Ладно, это было все. Ставьте мне пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии и запросы на следующий выпуск. Ладно, всем пока!